Hi guys, welcome back to June Plagadag Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiva our Russian friends. How are you all guys? I hope you are doing well and amazing. And the title of this video for today that we need to do some reaction is American pilots go hard and Russian aces can't do that oh my god from the title itself it's so interesting and credit to the owner also with the video to army the true story and the stories so i'll put in the description back below so that you can connect also with the owner of the video and if you're new to my channel just click on subscribe button click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads and if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos artists that you can suggest drop it on comment section upload to read and respond to you all and make your video request i'm so excited with this one guys and i really want you to turn on the cc down there for your english and russian subtitles or what language you want to check let's get to it guys enjoy and have fun with this amazing wow. Как ты обещал вам, что сделаю более подробный ролик о том, как российские летчики уделали Аса в США. Долго не мог собраться с мыслями, потому что материала по объему было много, и все это нужно было объединить в единое целое. Что ж, время пришло. Наша история началась в далеком августе 92 -го года, когда американцы решили, что пора показать русским, кто в небе хозяин. Поэтому, недолго думая, они пригласили к себе в гости наших асов провести пару-тройку учебных боев. Мол, прилетайте, устроим воздушные баталии, посмотрим кто кого. Конечно, официально wow, это было упаковано в дружескую обертку. Типа теперь so... холодная война закончилась, поэтому будем дружить с странами и даже летчиками. Но по факту все оказалось несколько иначе. Отказываться от такой возможности было бы верхом глупости. Да и нашим летчикам хотелось проверить, так ли уж хороши американцы в небе, как хвастались в последнее время. С нашей стороны решили отправить полковника Александра Харчевского и его ведомого майора Георгия Карабаха. После согласования всех формальностей, летчики стали готовиться к путешествию в чужую страну. Им предстоял непростой перелет на своих машинах. Водках об этом тогда писали в СМИ. На авиабазу Ленгли ВВС США в штате Вирджиния. Вскоре с дружеским визитом прилетят военные из Лепецкого центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС. Они прилетят на восточное побережье США по северной трассе Ой, через Чукотку и Аляску на двух учебно-боевых двухместных Су-27 уб в сопровождении военно-транспортного ИЛ-76. Это будет первый визит подобного рода. Тимпо, Раньше в Америке в Америку направлялись лишь испытатели высшего класса на специально подготовленных машинах. Но на этот раз прибудут строевики полковник Харчевский и майор Карабасов. Самое интересное, наши летчики действительно считали, что визит будет дружеским, и встречать их американцы будут тепло. И мы, в общем-то, как-то быстро настроились на эту волну, что нас там будут встречать как друзей. А вот американцы, как мы поняли, у них это, ну, не, не, не так произошло, потому что они нас yeah, to... yeah, say, And And Однако все началось еще в небе, на подлете к США. По маршруту Аннадырь-Элендорф встретили нас F-15 с боевыми ракетами. <laughs> Вы знаете, все нормально, но только очень удивительно, что ну, гостей вроде так не встречать с боевыми ракетами. Во время всего перелета до США наши летчики тренировались. При каждой возможности выполняли маневры, проводили учебные воздушные бои друг с другом. И не только потому, что не хотели ударить грязь лицом. По всей информации, которая у них имелась, в том числе из подачи американской стороны, истребители завоевания превосходства F-15 а, и right. F-16 уделывали Су-27 по всем параметрам. Вот когда начали изучать более подробно, что, с какими самолетами нам придется проводить воздушный бой, то сравнивая характеристики самолета F-15 и Су-27, практически ни в одном диапазоне высот и скоростей мы не могли найти э, really? в области, которых преимущество имеет Су-27. Везде F-15 побеждает Су-27. Wow. Поэтому в момент учебных боев летчики хотели быть максимально готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам. В том числе и к тому, что даже если вроде как у них нет шансов выйти победителями из схватки, но американские wow. асы могут допустить ошибки, а значит можно будет этим воспользоваться. Позже wow. выяснится, что данные Собейки. по истребителям США были предоставлены американцами искаженными и не совсем соответствовали действительности. Почему же американцы не предоставили верную информацию? Они не то что не совсем верные, а... Ну, искаженные. Искаженные, так сказать, вроде бы как в их пользу. Наверное, когда их э, составляли, то рассчитывали, что это будет как устрашение для нас. Ведь любой пилот знает, что психоэмоциональное состояние летчика Вау. очень важно в воздушном бою. Если теряешь хладнокровие, то шанс на победу быстро стремится к нулю. После череды перелетов Александр и Георгий оказались наконец на авиабазе «Лэнгл». Встретили их весьма прохладно. Файлович, филор, да. А, да, Котовка, Когда наши летчики сказали, мол, давайте не будем тянуть кота за яйца и сразу перейдем к делу, американцы такие, не-не, пока никак, над аэродромом нельзя летать, только по особому разрешению, придется подождать. И давай мариновать Александра с Георгием попутно раздумывая, как бы им еще посильнее устрашить да напугать русских асов. Ну и не придумали ничего yeah, лучше, как don't... на третий день ожидания выпустить в небо F-15, чтобы don't русские посмотрели Russian, да прониклись. Вот так они выдали свой секрет, но пытались этим полетом нас, ну, как бы немножко осадить, что да, вы можете, но мы тоже что американский истребитель показал That's высший пилотаж на малых высотах, тут наши летчики были солидарны. Но это было, пожалуй, самой большой ошибкой американцев. Вместо того, чтобы расстроиться, Александр и Георгий проанализировали действия американского летчика и разработали тактику ведения боя против истребителей США. Но зато они показали, и мы сразу определили, его слабые стороны. И с этого диапазона, скоростя менее 600-650 км в час, это наш диапазон полностью, где Су-27 превосходит F-15 чуть ли не в полтора, 1,8 раза. Ну и, видимо, наконец, решив, что русские все поняли и готовы проиграть, американцы организовали такие так называемые совместное маневрирование в акватории Атлантического океана. Ну хорошо, хоть так согласились. Для этого была выделена воздушная зона у побережья США в эшелоне высот от 2,5 до 8,5 километров. В зону пилотирования были направлены двухместный Су-27УБ в передней кабине российский летчик, задний американский командир этой авиабазы. F-15D с американским летчиком в передней кабине и российским военно-воздушным аташе, тоже летчиком, который выполнял роль переводчика, и двухместный F-15D в качестве самолета сопровождения и наблюдения. Всего между русскими и американскими летчиками было проведено 8 боев. 4 боя провел Александр и столько же Георгий. Попробуйте угадать, кто выиграл и с каким счетом. Потом выяснилось, что вообще ближневоздушным боям они Последнее время придавали мало значения, really? но истребитель ведь не может решать oh. только задачу дальнего воздушного боя, он обязан выполнять и ближний He's воздушный very, бой, like, тактика, это, извините, Александр, достояние. Условия были типовыми для ближнего воздушного боя. Атака со стороны задней полусферы и попытка удержаться на хвосте противника, который, в свою очередь, пытается сорвать атаку и сам зайти в заднюю полусферу атакующего. Там они, они шаблонно действовали, и поэтому мы их легко увлекали вверх и заходили в хвост. В первом раунде роль цели выполнял F-15D, который подвергался Это атаке су 27 уб В дальнейшем предполагалось поменять их местами. Для американского «Орла» задача стряхнуть с хвоста российский истребитель оказалась невыполнимой. Зато 27-й держал противника в прицеле без особых усилий. Перемена мест еще больше увеличила разрыв в результатах. Атакуемый американцем Су-27УБ с помощью энергичного разворота с набором высоты на полном форсаже оторвался от противника. И после полутора полных разворотов вышел в хвост 15-му, произведя захват цели. Этот уже, я слышу, командир базы своему этому, Лёдь, ты что ж ты, мол, это самое? Ага. Поддаешься, Он говорит, я ничего не могу сделать. Right. В одном из боев произошла забавная Russian, ситуация. Really Георгий этим же маневром вышел в хвост F-15, like но выяснилось, что это самолет сопровождения. После этого летчик занялся своим конкретным противником, а тот полностью потерял его из виду и был oh. вынужден запросить самолет сопровождения о местоположении противника. В это время 27-й зашел в хвост пятнашки и оставаясь для него не обнаруженным, прочно удерживал его в прицеле, о чем и доложили самолеты сопровождения. Американец повторно попытался оторваться от преследовавшего его 27-го, но все его попытки оказались тщетны. Смена летчиков в кабинах бойцовых самолетов не внесла неожиданностей в результаты. В общем, из восьми учебных боев американцы не выиграли ни одного. Понимаете, они считают, что они самые сильные, самые способные, а вот все остальные это вот мы, как русские медведи. Вот, и признают только сил. И когда они проиграли бои, вот только после этого они нас зауважали. Зато на земле, в окружении прессы, когда посыпались вопросы, ну что, ну как, ну кто победил? Командир авиабазы Лэнгли сказал, примерно на равных. При этом наши летчики стояли рядом и все слышали. Ясное дело, они охренели от подобной наглости. А это тот командир. База, really и все к ним. Лукав, Как прошел воздушный бой, он говорит, да все прекрасно. Вот я впервые победился, э, какие американцы, в общем-то, лукавые люди. Ну а пресса и собравшийся вокруг люд явился и охал. Оказывается, русские тоже могут. Uh, Превосходство отечественной техники и летного мастерства нашей пары было настолько впечатляющим, что американские орлы перестали при встрече на земле улыбаться и подавать руку. Обиделись. Им только и оставалось в бессильной ярости скрипеть зубами. Потом был перелет на родину, во время которого наших летчиков какое-то время сопровождали американцы. На пути следования истребителей была огромная грозовая туча, и нашим летчикам было проще облететь ее сверху. Когда они обошли ее и уже спускались, на обоих сушках отказали по два двигателя. Американские самолеты прошли низом, и было видно, как они отрываются от наших, уходя вперед. Так получилось, что нас заправили топливом, которое по плотности было ниже, чем положено для наших двигателей. И когда мы забрались на эту высоту, 14 тысяч, обычно мы шли, самая большая высота у нас была 10 тысяч. Александр передал американцам. Не отходите от нас. Если не сможем запустить двигатели, сообщите спасателям место нашего катапультирования. Но лучшие асы США, за день до этого проигравшие все воздушные бои нашим пилотам, лишь злорадно хохотнули в эфир и поддали газу. Возмущение вот этого вот такого предательства, что тебя бросают в тяжелую минуту. Второе, что ты еще не уверен запустится двигатель или нет. Вот. И если запустится, то куда лететь? Там очень много изгибов маршрута было, и, в общем-то, мы над территорией Соединенных Штатов Америки, наши самолеты не приспособлены были. Внизу американская пустыня. На сотню километров вокруг неживой души. Все потребители электроэнергии, кроме радиостанции, выключены, чтобы не разряжать аккумуляторы. Самолеты скользят вниз в полной тишине, проваливаясь к земле. Слышно лишь шипение oh, кислорода в маске. Сразу мысли проскочили что если мы сейчас покинем самолеты, позор, возвращаемся домой, пешком пойдем, ну в общем, ну стыдоба, а тем более не знаешь, чего они остановились, и сразу на двух самолетах по два двигателя, это, это нонсенс, ну такого вообще я yeah, не было. Александр. И тогда Александр, обдумав тупиковую wow. ситуацию, решает рисковать, дает команду ведомому, Жора, заходим в пике, пробуем запуститься, делай, как я! Два небесного цвета тяжелых истребителя свободно падают к земле, напоминая авиабомбы. Заглохшие турбины нехотя набирают обороты от набегающего потока все более плотного приземного воздуха, прокачивая из топливопроводов в камеру сгорания гнилое американское топливо. По 8, по 9 попыток запуска высота уменьшается быстро и неотвратимо. И если не получится, думать об этом времени нет. От быстрого снижения закладывают уши. Летчики, раскрыв рты, криком и глубокими вдохами, пытаются выровнять внутричерепное давление. Иначе барабанные перепонки просто лопнут к чертям. Друг друга почти не слышат. Какие тут клешему переговоры? И вдруг ведомый кричит в эфир. «Правый запустился! Выравниваю!» А Харчевский все еще несется к такому ненавистному сейчас песку пустыни, бешено глядя на датчики работы двигателей. И О. вот взвыла турбина. Полковник рванул ручку управления на себя, теряя зрение от навалившейся перегрузки. Вот, и двигатель запускается. Счастье неимоверно. Запустились буквально вот у ведомого на высоте 3000 метров начал запускаться один двигатель. А на моем самолете с высоты 2,5 половиной. А 2000, ну, представляете, это все прошло в течение полутора-двух минут. С 14 вот до этой высоты. Каким-то чудом двигатели да. сушек запустились. И наши летчики смогли догнать американские истребители. А позже благополучно приземлиться на следующей точке маршрута. На очередной авиабазе США. Александр думал, что командир авиабазы хотя бы отругает своих пилотов. И главное, что командование никаких абсолютно... Не вот то перейдя. что взыскание, даже разбора никакого не устроило по этому поводу. После, кстати, штатовские орлы-летчики, которые сопровождали наши, подойдя уже на стоянке, с нагловатой ухмылкой бросили вне радиоэфира. Ну что, Russian Birds, туго вам пришлось? Ладно, радуйтесь тому, что в живых остались. А один добавил, понизив голос, боссались, в следующий раз хуже будет. Вот такие вот дружеские шуточки, да... Видимо, очень обидно было американским АСОМ проиграть в сухую. После первого визита я уже убедился, ну, ну американцы никогда нам, друзья, не really like so воздух, людей тяжелая, strong, really После этого инцидента неприятности для наших летчиков закончились. И они благополучно вернулись на родину. Из-за границы они привезли безоговорочную победу, неприятный осадок от поведения американцев и понимание, что друзьями они а русским не будут никогда. Но не только с американцем в учебном бою пришлось встретиться Александру Харчевскому. Был у него еще и бой с французом, но это уже совсем другая история. Впрочем, если вы хотите ее услышать, я как-нибудь ее расскажу. А на этом у меня все, до новых встреч! <laughs> this is truly an interesting video I really enjoyed with it because uh much love and respect from the Philippines to Russian they really have they just agreed with the invitation of the American to prove that they are very a great pilot in the whole world and they never did to fail the Americans of proving with it because my god Mr Alexander was very Salute to Mr Alexander he is a very great pilot that he knows. What he is doing, and he knows also the flaws of the American, like maneuvering with that, uh, with that fighter jets. Oh my God, goodness gracious! They really, for me, I think there's no need for the Russian to prove because, uh, they are very amazing in all such, in many ways, in many fields, because they really like studied and everything. Mr. Alexander, you are a very great pilot, such an incredible video that you really, there's no need for you to prove whichever part in the world because you're such an amazing uh, smart and brilliant pilot wow i enjoyed watching with this one and that's so amazing the russian aces of how they flow on this uh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 а Но я а